Ох, капец, как же голова болит Всю ночь собирал портфель, вот этот вот свой прекрасный, черный какой Красивый такой, грей-грей, знаете, я вот сегодня в школу английский учил Вот грей-грей, знаю, такой цвет, красивый цвет, вот, как мой портфельчик Вот, сегодня у меня первый день в этой школе Да, конечно, летом было хорошо Вообще тут один живу. Мог делать все, что хочу. Так, стов, потому что сиборетку, сиборетку. Так, ну что, друзья, вот у меня тут спортсфек свою еду взял. Я не знаю, зачем мне смоук. А как Калашек взял? Не, ну в принципе, все ок. Так, все, выходим из моего дома. Я надеюсь, что там уже все собрались. Блин, я опаздываю! Пипец. Фу, так, ну подходим к этой школе. Бабазина, а как вы такой авторитет достигли, а? а э, как вы достигли э, такой авторитет? А привет, привет. А, Я тут, короче, самый богатый, самый умный. Приехал с Киева. Тут, как я сказали, обучение неплохое. Так что У -у -у. я сюда засел на, не знаю, на сколько, на полтора месяца, наверное, пока родители мне новую школу не найдут <как> нормально. А я из села Хреново. Как повторить? Я понял. Ну, я слышала Так, женский мужской туалет. Так любой. Если ты встретишь кого-то, это будет. Так, шо медкабинет? Ладно, не будем трогать. Так, смотри, вот это наш класс, да? О, да, смотри, там стоит наша учительница. Ты помнишь вообще, как ее зовут? А, да, я уже заходил, я заходил. Ты помнишь, как ее зовут? Да, я не помню. Наверное, Марина Ивановна. Стой, стой. А мы вообще с тобой, получается, что, в одном классе? Ну, наверное. Ты в каком классе? Я в седьмом. А, Б, Г, Е, может, я? В. Я в В классе. Блин, классно, мы с тобой в одном классе. Так, Саша, Пашок. Марина Ивановна. Так, дети, сегодня ваш первый урок. Сегодня мы поедим пиццу. Потому что это ваш первый урок в седьмом классе в этой новой школе. Так, ну что, садимся, садимся. Чё ты меня двигаешь? Я хочу быть один. Да сядь ко мне, давай на заднюю парту. Ладно, ладно. У нас знаешь, как в деревне называли заднюю парту? Как это? Далерка. Правда, здесь нифига не долерка, здесь, блин, две порты и все. Ладно, да давай делим. посидим, всё, поедим, давай. и потом. Давай, уже... я, я сегодня только хлеб взял. А, кстати, блин, я забыл все свои тетрадки и ручки. О, красавчик. А я их даже Ну ладно, брал. я буду писать сигареткой. Все, давай. Слушай. А у тебя сигаретки есть? Да чуть-чуть, чуть-чуть. Да, да, давай не здесь, не здесь, не здесь. О, да не здесь, ты чего? Не, не здесь. Ладно, ладно. Ладно, хорошо. давай все, учимся и включимся. Потом. Марина Ивановна, учимся. у него сигарета. Какая сигарета? Ой. Нету никаких сигарет. Марина Ивановна, я он его... шутит, он шутит. Ха, ну, он я он пошутил, просто, да, да, шутит, я пошутил. шутит. Да, он пошутил, Марина Ивановна. Ладно, все, давай, учим урок. Так, фух, ну наконец-то мы получились. у меня завалялись тут часы, не хочешь, я могу тебе подарить их? Какие часы? Нифига себе, Apple, si, Apple Watch, какие классные. Да, только у меня старые, только, Samsung, нравится. как бы, наверное, они не подключатся. Подключатся по Bluetooth. Давай, давай, нифига себе, у тебя там есть AirPods и телефон красивый. Да, да, да. Воу, Silver Apple Watch, смотри, как... Классно, да, классно? Да. да, прикольно. Подключились? Да, Боже, да, подключились, подключились, подключились. Блин, классно. Классно? Телефон какой-то Нормальный Самсунг. Ой, давай я здесь а новенькие. Отставить разговоры. Не, Марина Ивановна, вы что, мы не разговариваем. Это да. вот эти вот пошок со шок, они странные. Да, <laughs> они, они смотрят Пишите вообще на нас. Стену смотрят, они вообще офигели. Mm. Они на вас даже не смотрят. Марина Ивановна. Вы слышите? Ну что это так? Слушай, скажем? слушай, короче, она... О, отвернулась, побежать, побежать. Ну нафиг ее. Эту Марину Ивановну вонючую. Так, Да, вообще тупая какая-то нам попалась. О, столовая, буфет. Ой, чуть-чуть, там, там, там, там повар, там повар. Нельзя заходить, сейчас же урок. Смотри, ну, кажется, мы должны это Марине Ивановне. У давай. меня есть smoke. смоук. Смоук? Слушай, слушай, Так, слышишь, слышишь, мне сказали. Подойди сюда, подойди сюда. Здесь где-то библиотека есть, на втором этаже. А зачем тебе библиотека, это же тоже. Книжки надо забрать. библиотека. Опа, библиотека, Филипп, здорово, шо у тебя тут? Реально, слышишь, здесь у него книжки, много книжек, классных каких-то. Ну, возьми мне тоже. Геометрия, слушай, вообще класс, держи. Ненавижу геометрию, я больше люблю алгебру. Все, а английский язык, класс? алгебра, геометрия, литература и русский язык. Так, ну все, спасибо, библиотекарь Филипп. Все, погнали, погнали, погнали. Так, что, куда-куда заложим? Давай в какой-то ну, из классов. Давай в какой-то из классов. Сюда, давай. А давай под лестницу. Открой, открой. Я сейчас скину, открой. Он будет Здорово. Быстрее, быстрее, Здорово. быстрее, быстрее уходим. ⁇ -мо ⁇ пожарная тревога началась. Быстрее, быстрее, быстрее выкурим. Все, все, все школы да, баба Зина, баба мы Зина. Были в школу. Да, Да, да, да, мы были в туалете вот здесь. Вот. Бабазина, что это такое? Мы были в туалете. Это не мы... Фу -фу -фу. Убегай, убегай, убегай. Фу -фу. Так, дружочки, это я видел, что вы и скинули в школу, в класс. Так что давайте купите мне Балтику тройку, и я буду молчать. Все, давайте. В смысле, Ф это были не мы? Да, ну ладно, он знает. Короче, давай. У меня есть 300 рублей. Я надеюсь, нам хватит на Балтику. Пойдём. Слушайте, слушайте, трудовик Валера, может вам а это просто сигаретки, там сигарки? Не ну ладно Пошли, пошли Я знаю одно кафе. Оно видно у меня прямо с этого, с балкончика. Я знаю, я туда уже ходил, там делают вкусную шаурбу. Это круто. Так, смотри, вот такое вот кафе. Прикольно Одним словом О, здорово, продавец. Так, слушай, у тебя тут Балтика, тройка есть, вкусный. О, так, прикольно. детишки, ну вам есть 18? Да, да, да, конечно, конечно есть, конечно есть, да. А паспорт у вас есть? А, да, да, ну, есть ты, паспорт. Есть, смотри, есть смотри, паспорт. Смотри, я тебе на ЧВ, я оставляю 100 рублей, смотри. чик. Давай на Балтийское, пожалуйста. Так, 300 рублей. Давай я оплачу. Да давай я, давай я. Вот, держите. 300 рублей. Ну, Балтика-тройка, чекай! Уф. Пошли, пошли. Слышишь, а давай пинем. Давай чуть-чуть. Дай мне, дай Какая вкусная Балтика-тройка. Давай. <соспит> Какое... Слушай, это что-то не то. Ну, ладно, да попит. ладно, ничего. Наверное, там написали туда, но неважно. <соспит> Какая разница, ну, я... что трудовику отдавать? Ну да. А может, да. Послушай, я как раз туалет хочу. Может, сейчас выпьем все и. А Отдадим трудовику. Ну? Да не, не надо, не надо, она еще нас спалит. Так, трудовик, да, здравствуйте. Вот, держите вам Балтику вашу девятку. Ой, тройку, точнее. Вы что, ее? Ногами зажевали? А вот. Вот, держите к вашему пиву. вот, э, Все, до свидания, да, до свидания. Так, ну все, пошли, пошли за мной, за мной. За школу, за школу, слышишь? Так, давай, давай вот здесь, вот за домом, короче, вот тебе пачка. Смотри, пачка сигарет. Так, ща, держи, давай, держи, давай. держи, держи сигару. Так. Давай. А зажигалка есть? Они, короче, этот, как вы понял? Я знаю, как зажечь. А. Слышишь? Вот так вот нужно стрельнуть. Не, -не, не, И от пара, от паров. Давай. О, готово, чекай. О, пошло, пошло. А что это за сигареты такие? Это же мне шрифт. Что невкусно, что ли? Да вообще кайф чекай. За 90 рублей. Понятно. Слушай, вообще кайфовые сигары. Вообще нет. ну это чисто стресс, стресс, понимаешь, стресс внимательно. о там что-то бабазина орет пошли бабазиня что-то она пошли, пошли. а урок же начался опять. А, да, да бабазина что вы хотели что вам нужно было Ах, вы мелкие засранцы это вы кинули дымовуху ну все родителей в школу блин скотина этот тупой трудовик <свят> Ух ты, ему балку. Слышишь, я Мы раз. ему отомстим, да. У нас есть чем ему отомстим. Мед кабинет. Ай, пошли на урок. Так. Ты что войти не можешь? Так, давай сядем, все учимся все, дети, звонок, урок закончен, а вы двое остаетесь здесь. Я с вами проведу тщательную беседу. Ну пипец, ты это слышал? Жопу, я пойду домой. Да, давай, слушай, вот она отвернулась, отвернулась. побежали, побежали. А ну стоять, куда это вы? Если уйдете, будете отчислены от школы. Слушай, что-то, что-то, что-то, ну... Такое Ладно, себе. потерплю эти 30 минут мучения. Фу, давай. Так, дети, завтра вы идете на тщательный субботник. Ясно вам? Это ваше наказание за то, что вы кинули дымовую гранату. А вообще, я добрый еще учитель. Если бы здесь была прошлая ваша учительница, она бы, наверное, вам уже родителей в школу позвала и отчислила. А вы еще у меня легко отделаетесь. Все, жду вас завтра на субботник. Тщательно все уберете. Блин, слушай, слушай, вообще пицу на стресс. да <социф Bourget> <социф ras> <социфон> <through> какая-то. Стресс, качай. Ты, ты <социфон> все, пойдем, пойдем. Ой, капец, голова болит. Ой. А -а -а -а. Все, ну нафиг эту Марину Ивановну со своими сожками и пашками, отличниками. Слышишь, пошли на третий этаж, посмотрим пошли. школу, что там. Пошли. Мне кажется, там будет прикольно. Так, второй этаж, но ну, мы здесь все видели уже. О, чекай, раздевалки. И смотри, здесь целое, блин, это игровое поле. О, слушай, можно сюда кинуть бомбу. Слушай. Раз дыболуху мы тебе бабуху уже кинули. Ну да, да, у меня, правда, больше нет. Я не знаю, где достать. Но у меня еще есть вот это. Так купим. На Даркнете достанем. Ой, извини, извини. Я в тебя стренул. А, блин, пошли в медпункт. Медпункт, пошли в медпункт. Быстрее, быстрее. Давай, я тебя отношу. Давай, давай. Давай, типа, уже отнесли. А еще ниже. О, так ты как раз на Z ляжешь, понял? Uh -huh, uh -huh. Только рюкзак, рюкзак сними. Капец, у тебя вот это помнишь? У тебя вот эта штука сверху осталась. F5 нажми. У тебя тоже. Только нормальный ляж. Ты так лежишь. тут, тут, тут, тут. Сейчас. Ты вообще по полу пользуешь Вот, вот так вот просто можешь. Об и об. Ладно, пусть будет так, ладно, все нормально. Доктор, ну да что там с ним, я не знаю, у него, кажись, пуля в, в груди, я не знаю, кажись, какой-то этот э, школьник с оружием здесь перешел с дымовухой, и он все тут раскидал, а свалили, все на нас, представляете, доктор? Так, ну ладно, доктор. Так, ну что с ним, что, что с ним, рассказывайте? Да ничего страшного. Попала резиновая пулька какая-то, вообще непонятная. А так, все хорошо с ним. Можете забирать его, если, конечно, ваш <сёк> друг. <сёк> Серега, Серега, тебе повезло. <сёк> Я автомат случайно Я одной плен... пулькой резиновой зарядил. У тебя эта резиновая пулька попала, а не Офигеть. И как ты меня стреляешь? Я случайно, ну, блин, я случайно на курок нажал. Побежали домой уже. Блин. Так у меня в другой, в другой точке дом. Да, конечно. Ну, ладно. Все, ладно. я пошел. Меня скоро такси заберет, так да, что давай, бывай. Давай. давай, пока. Ну, все, давай, спишемся через Samsung. Да, давай, давай. Айфон. все, давай. Ух, так, ну что, ребята. Ну, я, конечно, тут с сибареткой к тому уходит не ну конечно сегодня просто капец произошел так все нужно поспать О, родителей в школу когда у меня их нет ну ладно ничего страшного сам приду о